Проект «Читай быстро» представляет стори Учимся искусству рассказывать истории. Не забудьте подписаться на канал и дотронуться до колокольчика, а мы начинаем. Что такое стори Мы все рассказываем истории, описываем родителям, как прошел наш день, делимся с друзьями казусами или грустными моментами, что-то советуем из личного опыта. Мы любим истории. Основной прием сторителлинга. Он заключается в том, что рассказанное должно касаться читателя или зрителя. Для этого чаще всего используются следующие приемы: мономиф, когда мы видим путешествие героя. Гора. Герой истории попал в просак, но знает, что не зря прошел путь. Спарклайн сравнение реальной и выдуманной ситуации. Конец в начале, все начинается с кульминации, а потом переходит к логическому началу. Рамка всей истории в рамках одного общего сюжета. Фальс старт скучное начало и резкое крушение всего. Лучше разобраться в основах сторителлинга, вам помогут следующие книги: "Storynomica" от Роберта Макки. В книге узнаете о правильном начале истории, видах препятствий, с которыми может столкнуться персонаж. Метод сторибанд от Дональда Миллера. Подробно рассказывает, что клиенты хотят услышать историю о бренде, а не о себе. "Девять техник сторителлинга" от Дэвида Хатчинса Книга подсказывает, какими орудиями пользоваться для создания интересных историй, в издании много упражнений, правил и техник.